Николай Мекинский, миру, мир кожной хате твоей, мир выстоял мужно ты у кровных серчах, не раз тут напился войны вампир, харачи, крови человече, стоходья, которая не крани, полная вогненных землетрусов, миру вам замковые камени, миру тебе, земля белорусов. Мы устали на поле колюшних серч. Мы житые песню свою поважали, миру тебе холоружный меч, миру вам доли леской скрыжали, на прокобетных земных большаяках часов гортаем севые пылины, на сброю с губницкой в руках Годно дремаем книгу с корыны. Кольки нас сполем життя прошло, у смерчи суровым, спаливши сердце, Божие лампады живое светло. Удалечене часу прольется. Память не у слотных дождях, Кольки сыном Беларуси имены Скажут не надписи на крыжах, Скажут сбелелые наши письмены. Мир твою хати — мир, Солнце в небесах вечно пробуде, Кажа блакит и курганный жвир. Мы, беларусы, мирные люди.